Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами Лотникова Екатерина. И мы сегодня заглянем внутрь волшебной коробочки. В этой коробочке собран первый заказ одного из новичков. Речь пойдет о новичке, проживающем в России. Заказ был сделан на 102 балла с доставкой в сервисное представительство Арифлейм. В России несколько способов получения заказа. Это постаматы, пункты выдачи мобильные пункты, доставка почты, доставка на дом, доставка в сервисные представительства, доставка в сервисные центры. В общем, очень много всего. Но основная масса заказов проходит именно через сервисные представительства Арифлейм. Итак, что же увидит новичок в сервисном представительстве Арифлейм, придя со своим заказом? А он увидит вот такую коробочку. Коробочку мы вскрыли для того, чтобы быстрее происходило, но в общем она запечатана в нее никто до вас не заглядывал а о том, что это ваша коробочка вы убедитесь, посмотрев на вот этот стикер Здесь будет написано ваше имя, фамилия, отчество. Здесь будет написана дата, количество коробок, которым, которые составляют ваш заказ. Заказ будет очень большие Вот здесь один к одному. То есть получается одна коробка в заказе. Поэтому мы ее в руках и держим. А бывает один к двум. Это называется заказ состоит из двух коробок, а вы ее держите первую в руках, ищите вторую. Здесь СПО, телефон. В общем, вот тут все данные новичка. Коробочку не перепутают. Давайте заглянем внутрь Что здесь есть Значит, Хочу сказать, что новичок сделал заказ на 102 бонус балла И здесь его ждет подарок По условиям рекламной акции компании Reflame Если с момента регистрации человек совершает заказ на 100 с лишним баллов То он получает какой-то дорогостоящий подарок Какой мы сегодня посмотрим Он здесь в коробочке Дальше Регистрация может быть платная и бесплатная. Платная регистрация стоит 149 рублей, и за, эту, за эти 149 рублей, за эти копейки буквально, в волшебную коробочку кладут волшебную макулатуру. Мы сегодня с вами на нее тоже взглянем. Если человек делает заказ на 1000 рублей и более в течение 72 часов с момента регистрации, то волшебную макулатуру ему не кладут. Регистрация ему будет бесплатная, и он увидит в заказе всего лишь два каталога. Этот и следующий, то есть текущий и следующий. Но наш новичок сделал заказ через неделю, поэтому нас здесь ждет 100 балловый заказ, дорогостоящий подарок и волшебная макулатура. Давайте взглянем. На это своими глазами. Ну что ж. Кстати, данное видео создано специально для корпорации здоровых, успешных и свободных. Это интернет-проект, руковод... одним из руководителей, которого я и являюсь. Вот. Мы эту табличку сюда прикрепили. То есть в заказе вы ее не найдете. Ну и она будет сейчас на вашем экране напоминать вам, для того, чтобы вы запомнили наш логотип. И если вы с нами сотрудничаете, чтобы гордились нашем названием. Ну что ж, давайте посмотрим э, в коробочку. Что здесь есть? Ну, во-первых, здесь есть э, гель для душа и волос для мальчиков. Вообще, э, его любят и девочки, потому что у него клубничный вкус. Так, то есть новичок заказал для себя, и у новичка есть ребеночек. Дальше, дальше, что мы здесь видим? Жидкое мыло для рук. Ну, куда без жидкого мыла, наверное, вы его... Вот так его сейчас хорошо увидите, с пульверизатором, лимон с чем-то, с вербеной. Отлично, ставим сюда. Дальше у нас здесь есть гель для душа. Гель для душа с дозатором тоже весь, вещь волшебная, потому что это гигиенично. Дальше, что ну Естественно, есть ребенок Потому что есть зубная паста Кстати, новичок сейчас вот там, в ожидании Когда мы снимем это видео Потому что я попросила, дай нам Мы посмотрим все вместе, что же ты получил Так, зубная паста Со вкусом клубнички для ребенка Так Футболка Дизайнерская футболка с дизайнерским принтом От шведского дизайнера Валерия Кстати, у нее собственный бутик так, так, две зубные пасты для взрослых, ну, маме папе, вероятно, да, и для нашего карапуза, для их карапуза. Так, что-то тут есть еще. Угу. Лосьон для рук и тела, тоже вещь хорошая, с пульверизатором тоже очень удобно, вот, посмотрите поближе. Дальше здесь э, коробочка батончиков фруктовых. Это серия Wells. Здоровое питание. Белковые батончики. Очень полезные, прекрасная замена обычных сладостей. Скажем так, зубы не портятся, привыкание к сладкому не развивается. И такая же коробочка, но шоколадная. Что у нас тут еще есть? Угу. Скраб для кутикулы. Ребята, кто интересуется безобрезным маникюром. Вещь классная. Попробуйте. Ну что ж, вот и весь заказ. Давайте мы на него посмотрим. То есть, как видите, все самое необходимое. Еще можно было бы да, добавить сюда необходимые продукты. И помыться, и побриться. И может быть даже батончиков не хватит на месяц. Ну, в общем, вот 100 баллов. Новичок для своей семьи взял самое необходимое. И, как я обещала, получил подарок. Это Туалетная вода стоит 2000 рублей. Мы сейчас с вами посмотрим, сколько новичок потратил на данный заказ. 3 800. Кстати, это накладная. Это документ, который, пожалуйста, не выбрасывайте, сохраняйте. Этот документ является вашим гарантом. Все бывает, везде человеческий фактор. Да, 90% заказов для СПО в компании Reflame собирается автоматически, то есть там вероятность ошибки очень низкая. Но есть часть заказов собирается вручную, то есть что-то могут перепутать, положить, не доложить. У вас всегда есть накладная, в которой указан фактически вес, вес который должен быть, и вы с помощью накладной всегда можете сделать возвратный, возвратный обмен. Более того, ну все бывает при транспортировке, может что-то повредиться. Может быть заводской брак пульвили Через неделю вы туалетную воду взяли, а там пульвелизатор не работает. Ну, прекрасно. Накладную туалетную воду в СПО оформляем претензию, и все прекрасно. Но из этой накладной вы увидите ваш номер, номер накладной. В общем, это документ. Он, кстати, документ, даже если вдруг у вас развилась аллергическая реакция, у вас есть заключение аллерголога, дерматолога, да, что именно на этот продукт. И компания возместит вам ущерб по данному продукту на основании заключения врача и этой накладной. Ну что ж, с заказом на 100 баллов мы разобрались. Теперь... Подарок мы посмотрели. Теперь давайте взглянем на ту волшебную макулатуру, которая достается человеку всего лишь за 149 рублей. Ну, непосредственно сама пластиковая карточка. Как вы знаете, каждый зарегистрированный в Reflame как минимум получает возможность приобретать на 20% от любой цены каталога дешевле, да, без обязательств. Человек может делать заказ один раз в год. Вот, заказать один гель для удаления кутикулы, да, раз в год и... На 20% на этом сэкономит, плюс скидка за ним будет сохраняться в течение года. Так, дисконтную карточку мы нашли. Мы здесь видим два пакета. Один Wellness, один Ariflame. Вообще они кладутся, когда заказ больше 1000 рублей. Дальше. Здесь мы видим вот такую брошюрку, в которой вы уже видите знакомую вам туалетную воду. И по этой брошюрке новичок понимает, за что ему положили туалетную воду. Он участвует в акции, что разместив заказ на 100 баллов в течение 21 дня с момента регистрации, он получает туалетную воду. Кстати, такие акции каждый каталог, каждый раз разные, да? И если он будет продолжать делать это еще несколько каталогов, то получит вот такую шикарную сумку. Так, значит брошюрки нам здесь положили. О, этого даже я еще не видела. Так, это у нас каталог распродаж. Здесь указан период действия каталога, да, здесь цены о, вообще сказочные, просто это, это просто чудо, здесь собраны продукты, которые идут по распродаже, то есть они качественные, хорошие, ну, возможно, где-то э, их... Их нужно быстрее продвинуть, потому что компания Reflame за 3 месяца до окончания срока годности продукцию утилизирует. То есть, если вы приобретаете напрямую от компании, вот с такими, через вот такие волшебные коробочки, именно через коробочки, у вас стопроцентная гарантия, что там не будет просроченного товара. А вот. Значит, смотрим, да, 49 рублей мыло. Покажите мне, мыло дешевле, ваша цена на 20% меньше. Обязательно полистаю, полистаю, я еще у меня отдам ваш заказчик. Так, что у нас здесь есть еще? А, вот о, волшебная книжка ⁇ План успеха Арифлейм в укороченном, а, в сокращенном варианте ⁇ Здесь очень хорошо расписано, что можно просто экономить, можно продавать, а можно, строя структуру, получать процент с товарооборотов. Здесь и шкалы выплат, здесь программа «Мой автомобиль», «Мой дом», банкеты директоров, международные конференции, Академии лидерства и так далее, и так далее, и так далее. То есть, Я считаю, вот это волшебная книжка из той волшебной макулатуры, которую мы с вами сейчас рассматриваем. Ну что ж, у нас здесь есть каталог следующего периода и прайс-лист к нему. Прекрасно. Значит, что такое прайс-лист? У нас есть отдельное видео, на канале корпорации здоровых, успешных и свободных о прайс-листах ну, коротко скажу код, страница, сколько скидочная цена по каталогу а ваша цена еще дешевле от скидочной цены каталога ну, волшебство еще заключается в том что здесь есть такой раздел как отдельно специальные предложения каталога, отдельно wellness и отдельно продукция не представленная в каталоге да, на сайте компании Reflame есть все да, но вот иногда сайт не под рукой, и вот этот прайс-лист просто не заменит. Что у нас еще есть? Ну, прайс-лист и каталог текущий. Вот, кстати, новичок уже получил новинку. О ней о туалетной воде можно много рассказывать, обязательно поинтересуйтесь. Я единственное вас заинтригую. Дорогой тяжелый стеклянный флакон с золотым напылением. А уж что внутри вас порадует. Так, дальше есть вот, вот такая интересная картинка, фотография, приветствие от руководства компании. Дорогой друг, мы рады, что ты с нами. Всегда приятно, мелочи, но приятно. Каталог Wellness, отдельно каталог Wellness. Каталоги Wellness меняются не так часто, как основные каталоги. вот И опять ваши цены, уважаемые консультанты, на 25% дешевле от цен каталога. Что же тут еще за волшебная макулатура? Ну что ж, палитра оттенков. Достойная штучка. Во-первых, на глянцевой бумаге. Во-вторых, здесь можно сориентироваться, не имея под рукой пробников, можно сориентироваться по цвету, по количеству перламутра, вообще проклассифицировать. Да? Вот, например, смотрите, целые классификационные таблицы, чтобы было легче всего подобрать. Но Вообще штука незаменимая для, любого, для любой женщины, которая хочет определиться, что же ей выбрать, что же ей подойдет, что ей может предложить компания. Двигаемся дальше. Так, это папка фолдера называется. Значит, здесь перекидные странички, здесь коротко о возможностях компании. Опять, это информация для консультанта и возможность провести такую экспресс-презентацию для тех людей, которые говорят, а что, Варифа, не правда можно зарабатывать, а как? Сейчас я вам расскажу. Говорите вы и начинаете листать листики, на которых все написано. Это список имен. Наверное, сюда записать стоит людей. Хотя бы 30 человек, которым вы хотите рассказать, как вам понравилось сотрудничество с Арифой. Прекрасно. Идем дальше. Волшебная мукулатура, Справочник по уходу за кожей. Ну, вы понимаете, волшебная это такое любящее название, да, потому что я действительно горжусь тем, что компания предоставляет такую высококачественную полиграфию, полезную, с полезной информацией, за какие-то всего лишь 149 рублей. А У меня даже есть люди, которые даже в день регистрации делают заказ и просят, сделайте так, чтобы регистрация была платной, потому что мы хотим получить все эти классификационные таблицы, справочники и так далее. И так далее. Что же у нас тут есть еще? О, а тут есть еще и план мечты. Мы с вами уже один его вариант видели, это другой, здесь немножечко по-другому, немножечко с другой стороны, но про то же самое. Друзья, в Арифлейм можно зарабатывать деньги. А с корпорацией здоровых, успешных и свободных вы можете эти деньги зарабатывать, не выходя из дома, потому что мы работаем исключительно в интернете. В завершении сегодняшнего видеоролика я хочу с вами еще раз взглянуть на 100 бонус-баллов. И хочу подвести небольшой итог. 3,800 обошелся новичку заказ. Новичок при этом сэкономил 20% и получил туалетную воду стоимостью в 2000 рублей совершенно бесплатно. Покажите мне более выгодное предложение. Это я уже молчу о карьерной лестнице, о работе в интернет с корпорацией ЗУС и о возможностях, которые открывает перед вами компания Лиф. С вами была Лотникова Екатерина. Я надеюсь, это видео вам было полезно. Пока-пока!